И в первую очередь я хотел бы сегодня напомнить, что сегодня день рождения Казанского федерального университета, что вдвойне приятно и делает наш праздник вдвойне многократно более значимым. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета прошел ряд встреч, приуроченных к 218-летию Казанского университета, десятилетию телеканала Универ-ТВ, 45-летию университетского телеканала и профессиональному празднику День телевидения. На мероприятии присутствовали старожилы журналистики, а также будущие журналисты. В начале мероприятия с торжественным словом выступил Элинар Сафин, ректор Казанского университета. Мне очень хочется, во-первых, поздравить всех наших педагогов, весь профессорско-преподавательский состав, кто обучает на факультете журналистики наших будущих телезенщиков. поздравить наших коллег, потому что благодаря им, наверное, и их заслугам, держится. Вся вот эта история, ну и, конечно, наш круглосуточный канал, который действительно вещает, будем говорить, на регионы и уникальная площадка для того, чтобы сказать, рассказать о том, как живет. Казанский федеральный университет. Конечно, поговорили о важности научно-просветительского контента, производимого университетским телеканалом, а также затронули тему формирования культурного образа молодежи. Искренне благодарна за то, что вы меня пригласили в моем лице. Вы лишний раз подтвердили, что мы с вами давние партнеры. Я надеюсь, что у нас будет очень большое количество проектов. Говорит Шаги Ахметов, бывший руководитель ТАТ-Медиа, а ныне технический директор акционерного общества ТАТ-Спиртпром и Эдуард Хайрулин, заместитель руководителя медиахолдинга ТАТ-Медиа, также были приглашены на сцену для торжественной речи, как люди, стоявшие у истоков зарождения телевизионного мира. Гости поделились со студентами своей историей и дали студентам важные советы. То, что университет всегда вкладывал в оборудование, в технологии, это было на самом деле здорово, правильно и вы продолжаете обновляться. Но самое главное, это всегда остаются люди, те, которые работают на том обороте, который есть. Поэтому для обучения студентов, безусловно, важно и нужно, чтобы помимо технологий современных, нужно обучаться методике, подать информацию. Вот. Я желаю, чтобы нынешний универ, большой универ, универ ТВ, в них всегда находилась такая комнатка, где биение жизни бы не кончалась и распространялась по всему городу, республике и Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Также выступил Владимир Кощенчук и рассказал студентам о совместных проектах. Благодарю вас за предоставленное слово. Я очень рад находиться в стенах университета, на вашей кафедре. Мы действительно давно сотрудничаем, любим друг друга, объединяемся контентом, принимаем ваших студентов на практикоориентированные занятия. На мероприятии присутствовали Вячеслав Мухачев, Владимир Матвеев и Татьяна Завалишина – люди, стоявшие у истоков работы университетского телевидения. Вот с Дениславой, с Вячеславом Викторовичем мы снимали сюжеты, передачи о Цветаевой, тогда столетии как раз ее было, о Шаляпине, которая отсюда родом. Вот ходили он с камерой, я с текстами, мы снимали тут показания, ходили, бродили, снимали. Андрей Кузьмин и Айгуль Мирзаяновых сотрудники телекомпании «Эфир» 90-х, начало 2000 годов с теплотой вспоминали то место, где, по сути, и зародился «Эфир». Моя жизнь в телевидении началась с этой пресловутой комнатки рядом с туалетом. Да? Айгуль, наверное, твоя тоже. Мы вместе, ну, Айгуль, чуть раньше, я, наверное, на полгода, месяцев на восемь, попозже пришел. на, Насмотревшись в телевизоре, вот таком ребящим как-то это с антеннами, у себя на Айгуль, думаю… Блин, там так классно ребята работают, и вот моя жизнь действительно началась именно так. Просто я хочу сказать, что всем было все равно, где находится Универ ТВ, где находится в принципе тот источник, который тебя так вдохновляет. Я не знаю, насколько сейчас согласны студенты, находясь вот в таких условиях, да, на коленке, делать телевидение, всем сейчас нужны какие-то уже, ну, более-менее приличные зарплаты, хорошие условия, да, а тогда на это вообще не останавливало. Может быть, потому что это было, ну как-то тогда ощущалось, как что-то, что меняет мир. Это была фантастика вообще. Фердуз Гималдинов и Абдулхак Бутюшов, продолжатели вещания из республиканских телеканалов, тоже поздравили Казанский университет с днем рождения, а также поделились со студентами своим опытом. Который сегодня возглавляет Универ -ТВ, мы вместе начинали в Челнах тоже строительство телевидения. Мы много лет вместе проработали, или Хазиев есть, вот сейчас тоже здесь универтовый работает. Мы тоже вместе на Челны ТВ в городе Набережные Челны работали. А эта встреча, она, наверное, очень важна в то время, когда все и вся ставится под сомнение. В том числе и профессиональное журналистское образование да оставится под сомнение очень много споров нужно это или не нужно мы всегда говорим что это нужно мы всегда говорим что журналистика это серьезная профессия мы говорим что журналистика это наука. Также на мероприятии выступил профессорско-преподавательский состав Казанского университета это Резида Даутова и Виктор Егоров, которые рассказали о пути телеканала. Когда стал вопрос о организации кафедры телевидения. Понимание того, что мы можем выйти совершенно на другом уровне к нашим студентам, это, наверное, являлось основным. Открытие кафедры — это как раз новый виток спирали и очень классный виток, когда возникло такое творческое единение преподавателей и студентов. В финальной части встречи выступил Салават Мухаммадуллин и Ильдар Каримов с поздравительными словами. Завершением мероприятия стало представление команды «Универ ТВ. Адалина Абдрахманова, Универньюз.